Чему соболезное? Моему хорошему контенту. Кстати, письменный был квасер. Еще раз я увижу хейт в мою сторону. Я не буду отвечать, я буду сразу удалять Ответы только мне и моим подписчикам. Или с моего аккаунта.